Игей, пассажиры канала Немиркин. Добро пожаловать! Есть ли что-то, о чем вы жалеете, что сделали в прошлом? Когда мы молоды, мы совершаем ошибки, много ошибок, но это один из способов учиться и расти как люди. Мы учимся на своих ошибках и становимся сильнее от любой боли, которую мы могли испытать. Но было бы неплохо знать, какие ошибки совершают многие молодые люди и о чем они в конечном итоге жалеют позже в жизни. Сегодня мы собрали для вас несколько из них. Вот пять ошибок, о которых молодые люди потом жалеют. Первое, они стараются всем угодить. У вас когда-нибудь был одноклассник или коллега, который вас недолюбливал? Или учитель, который не разделял ваши взгляды на некоторые вещи? Тратите ли вы много энергии, пытаясь быть тем, кем вы не являетесь, только чтобы понравиться другим? Многие молодые люди надеются подружиться с каждым коллегой, одноклассником или начальником. Хорошая идея, но все может пойти не так, когда люди начинают менять свою сущность или подавлять свои потребности, чтобы угодить практически всем. Всегда найдется кто-то, кто не согласен с вами, или кому-то вы не нравитесь, ничего не поделаешь. Поэтому лучше не перегибать палку, чтобы произвести впечатление или угодить всем. Это не значит, что вам нужно быть грубым или неуважительным по отношению к тем, кому вы не нравитесь. Но это значит, что вы должны постараться принять ситуацию и не волноваться без необходимости. В долгосрочной перспективе они могут просто не иметь значения в вашей жизни. Второе. Они не экономят деньги. Тратите ли вы все деньги, как только приходит зарплата, или откладываете их на сберегательный счет? Планирование пенсионных накоплений, чрезвычайных ситуаций и инвестиций – хорошая идея, пока вы молоды, потому что они обязательно окупятся в будущем. Недавнее исследование Банкрата показало, что из каждых тысячи три человек 69% в возрасте от 18 до 29 лет не имеют абсолютно никаких сбережений для выхода на пенсию. Лучше экономить сейчас. Хорошая идея для начала – всегда брать фиксированную сумму из своей зарплаты, класть ее в сбережения и вести себя так, как будто это вообще не часть вашего дохода. Это для ваших сбережений. Номер три – тратить свои деньги только для того, чтобы произвести впечатление на других. Как вы относитесь к последним тенденциям или новейшим устройствам? Это необходимость или роскошь? Вы бы купили их только для того, чтобы произвести впечатление на своих друзей или потому, что они вам искренне понравились? Это нормально, время от времени побаловать себя, если мы правильно распоряжаемся своими финансами. Номер четыре. Они слишком легко сдаются. Каковы ваши цели и стремления? Достижение наших долгосрочных целей может потребовать много тяжелой работы и самоотдачи. Некоторые молодые люди ставят перед собой множество целей и имеют сильные мечты, но отказываются от них раньше времени, когда осознают, сколько труда им придется приложить. А некоторые при первых признаках неудачи. Если вы не справились с одной задачей, это не значит, что вы должны отказаться от всех. Вы можете учиться на своих ошибках и подниматься снова, окрепнув и осознав, чего делать не следует. А это значит, что на этот раз вы будете только ближе к тому, чтобы все сделать правильно. И номер пять. Они не продолжают учиться и не инвестируют в себя. Выделяете ли вы каждый день время, чтобы учиться и расти как человек? Занимаетесь ли вы чем-то, что вас увлекает? Изучайте что-то новое, читайте интересную книгу или осваивайте новый навык. У нас нет всего времени в мире, но каждый день, который мы тратим на развитие и самообразование, делает нас намного более знающими в долгосрочной перспективе. Читайте по часу в день и посмотрите, как это окупится через год. Может быть, вы хотите выучить итальянский? Изучайте новый язык ежедневно по полчаса для начала и посмотрите, насколько свободно вы будете говорить через два года. Ваше будущее скажет вам спасибо, когда будет часто бывать в Италии и свободно говорить по-итальянски. Вы не станете мастером на все руки за один день, все это требует времени, но вы, несомненно, будете становиться острее и информирование с каждым днем, если будете уделять время и усилия тому, к чему стремитесь. Просто помните, что не стоит сдаваться слишком рано. А какие из этих ошибок вы постараетесь не совершать? Поделитесь с нами в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с друзьями. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов.